Небольшая прошлогодняя тушка бобра осталась. Сейчас буду ее разрезать, мыть и попробую с ней сделать тушенку. А, половина бобра. Без ребров. Ребра отрезаны. Задняя часть передняя. А, и ноги, по-моему, передние отрезаны. Ну, вот такая частичка небольшая. Литра два выйдет. Ну вот, получилось примерно килограмма-два мяса. Сейчас будем в баночки закладывать маринад. Короче, вот на вот такие вот банки, на литровые. Короче, кинул по два лавровых листа. Три душистых перчика. И по 15 маленьких. И теперь соль. Сыплю. По две чайных ложечки. Один. даже наверное дохуя будет по одной, насыплю по одной, ребятки. Второй. Все теперь закладываю мясо. Вот получилось две баночки вот таких вот. Столовая ложка по сравнению. И короче еще, ребятки, я решил все-таки туда по пол ложечки чайной сахара, а это чайные ложечки соли насыпать. Еще короче я туда долил миллилитров по 50 водички Кипячаный. И сейчас буду крышечками вот так закрывать но не закручу просто одеваю крышки и все ставлю противень газ в плиту включаю газ на все и жду когда они закипят как закипят я тогда хуякс убавляю газ и буду тушить их часов пять покажу что будет происходить дальше Поджил газ сейчас ставим сюда противень вот так и ставим баночки Вот так вот ставим один банка И ставим вторую банка Так вот мы их вот, сейчас поставили И закрываем баночку Что-то ребятки, чересчур выкипает в той банке вообще мало а она треснула блять та банка прикинь пт mm -hmm. твою мать есть и нельзя будет надо данке mm -hmm. во все почему-то открыла, но пролилась. ладненько закрываю, а убавить надо газ вот так все. Сейчас скажу сколько времени у нас. 14-21. 30 минут грелось, чтобы закипеть. Итак, из двух одна баночка осталась. В общем-то, вот такие вот дела. Кипить, выкипать помаленьку. Да. <как> Мы, конечно же, уже попробовали. Получилось вкусно. Офигенное мягкое мясо. М -м -м. Короче, сюда можно добавить сало но чтобы сверху было. Но ну, уже а вообще офигенно жрется прям вкуснятина. Вот. Рассольчик надо было, чтобы не сильно выкипал. Все, всем пока.